Двенадцатый аркан «Наказание» в классических колодах повешенный. «Горечь, горечь, вечный привкус, на губах твоих острасть. Горечь, горечь, вечный искус, окончательнее пасть». Марина Цветаева. Изображение карты. Двенадцатый аркан по схеме Освальда-Вирта открывает сферу пассивного посвящения – Проходя через которое личность отказывается от эгоистических желаний и смиренно принимает обстоятельства. Те и руководят пассивность и самоотрешенность, подчинение себя власти внешних влияний. Этот принцип классического таро выражен в эротической колоде через сцену наказания. Вместо классического повешенного, висящего между двух столбов, мы видим мужчину, который наносит удар женщине. Женщина стоически принимает наказание. Об этом говорит выразительная поза. Ее никто не заставляет терпеть эту боль. Это добровольный осознанный шаг, сознательный выбор. Траектория удара выделена ярким желтым цветом. Мы можем усмотреть в ней поток силы, идущий через удар, Силы, которую личность обретает через осознанное принятие страдания. Как ни парадоксально, но можно одновременно чувствовать и обиду, и благодарность по отношению к человеку, который заставляет вас унизиться. Через такое унижение часто начинается путь личностного роста. Карта «Наказание» сюжетная, поэтому обратите внимание также на фигуру второго плана. Мужчину, наносящего удар. Не правда ли малосимпатичная личность? Этот образ как бы говорит о том, что пытаясь унизить другого человека, ты в первую очередь унижаешься сам, не зводя свою духовную сущность. Если аргументы не действуют, недостаточно хороши или неубедительны, можно просто воспользоваться физической силой. Но не приносишь ли ты таким действиям жертву свое духовное начало? Значение карты. Классический повешенный в предсказательных раскладах дает всевозможные задержки, зависание исследуемого вопроса. В отличие от него, наказание – очень динамичная карта. Происходящие по ней события развиваются стремительно и весьма болезненно. Она связана с быстрым искуплением кармы. Нечто подобное происходит в восточных типах обучения, когда наставник проводит ученика через боль и активное переживание к просветлению. По этой карте идет личностный рост, она не позволяет спрашивающему сидеть спокойно. Но так же, как и привычный нам повешенный, этот аркан связан с самопожертвованием, с испытаниями. Основные его значения – обретение силы через боль и самоотречение, наказание, искупление, расплата. Если же вопрошающая находится в роли мужчины, можно говорить о несправедливости по отношению к партнеру, о несоразмерности проступка и наказания. Нанесенное оскорбление вряд ли забудется – вы сами создали первую трещину в ваших отношениях. И не надо удивляться, если со временем она превратится в пропасть между вами. Общее значение карты. Исполнение долга и отказ от чего-то сознательно или в силу необходимости. Мучительный и болезненный путь, который никогда не бывает легким. Предоплата – вынужденная сознательная жертва, которую необходимо принести для достижения желаемого. Принимаемое наказание, желаемое потеря или страдание, отказ от чего-либо, прекращение действия, мстительность, урок, состояние, страдание, причем состояние мучительно для обоих партнеров. Человек, находящийся в состоянии этой карты, проходит через болезненное испытание. Характеристика отношений. Вместе тяжело, а врозь невозможно. Отношения, которые приносят страдания. При появлении этой карты можно говорить о кармической связи, так как, несмотря на боль, вопреки здравому смыслу, люди продолжают оставаться вместе. Такие отношения требуют от партнеров серьезной жертвы. Физическое состояние. Разные формы садомазохизма. Имейте в виду, что эта карта иногда действительно может показывать на склонность клиентки к извращенным формам секса. Чувства. Удовольствие от причинения боли или обретения венца мученика. Предупреждение карты. Надо ли так жертвовать собой? Стоит ли игра свечи? Не превращаются ли твои страдания в унижение, личность? Эту грань нельзя переступать. Совет карты. Пожертвуй собственным эгоизмом, личными интересами. Необходимо пройти через страдания. Или добавить остроты во взаимоотношения, чтобы чувства не увяли. Ведь отношения никогда не стоят на месте. Они всегда развиваются. Либо в лучшую, либо в худшую сторону. Однако, проходя через страдания, оставайся самой собой. Астрологическое соответствие. Нептун. Самопожертвование. Эта планета побуждает к действиям, мотивы которых необъяснимы. Эмоции очень сильны, но весьма специфичны. Они понятны только партнерам. Окружающие, скорее всего, будут смотреть на такую пару с недоумением.